Всем привет из солнечного Краснодара, 22 января 2023 год. Видео для Романа Карпухина, обзор моей первой скважины. Оборудование я приобрел у Романа в конце прошлого года, в декабре месяце. И вот наконец-то решил попробовать, что получится. Курс прошел, Роману за это отдельное спасибо. Все понятно, от А до Я. Проще только азбука, скорее всего. Итак, вот скважина. Пробурена под 32 трубу. На с половиной метров. Зеркало воды 7 метров. Вода уже идет чистая. Вот. Скважины доволен. Все получилось, все просто. Никаких усилий, никаких усилий. Самое тяжелое было выкопать ям, а так все получилось на ура, на отлично. 600 литров в час получается, хотелось бы больше, но на данном этапе я считаю, что достаточно и 600 литров. Я думаю со временем раскачается и все будет хорошо.